Всем привет! Вы на канале Изи Кухня. Сегодня мы готовим спагетти АОП. Что нужно для этого? Конечно же спагетти, перец пепперончино, чеснок, зелень петрушки, оливковое масло, сыр пармезан и соль. Первое, что мы сделаем, это сварим спагетти. Не забываем посолить воду. Пока варятся спагетти, будем готовить соус. Начнем с оливкового масла. Наливаем и даем нагреться. Добавляем нарезанный кольцами чеснок. Обжариваем чеснок, но не слишком долго. Все что нам нужно это передать аромат чеснока маслу. Добавляем нарезанный перец пепперончини. Можете использовать и другой перец, если у вас нет пепперончини. Например чили. Далее добавляем немножко воды. Мы использовали воду, в которой варятся спагетти. Соль использовать не будем, поскольку мы заранее посолили воду для варки спагетти. Даем немного испариться в воде и добавляем нарезанную петрушку. Не забываем пробовать спагетти, чтобы не пропустить степень готовности альденте. В переводе с итальянского означает на зуб, то есть не разваренный. Именно таким образом в Италии готовят настоящую пасту. В уже готовый соус добавляем спагетти и перемешиваем. Наша паста АОП уже готова. Можно подавать на стол. За считанные минуты мы получили интересную и очень вкусную пасту. Сверху насыпаем нарезанную петрушку и тертый пармезан. Наше блюдо готово. Желаю всем приятного аппетита. С вами был канал Изи Кухня. Не забываем подписываться, ставить лайки и писать комментарии. Всем пока.